Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София, мы продолжаем... <съех> забыл, как называется играть. замечательно... А, Nevermind, вот, вспомнила, Все вспомнила! Nevermind, у нас 4-40-й пациент, клиент, высокопоставленная персон с ярко выраженным деструктивным чувством вины за недавнего инцидента на работе. Друзья и коллеги... Обеспокоенный тем, что дело в более глубокой проблеме, чем клиент осознает. Рассказали ей и рассказали ей об институте нейростальгия. Ну, пойдемте, нейросталгия. Так, у нас был бомж, теперь высокопоставленная какая-то персона с каким-то своим проблемами. Ну, сейчас узнаем, что за проблемы. Давайте. Погружайте меня. Давайте я последим хотя бы за одним лучиком. Ага. Ладно. Последили за лучами, как это все происходит. Тут они еще используют какую-то то ли виртуальную камеру, то ли еще что-то, типа, чтобы отслеживать эмоции на лице. Представляете? Какая тема, кожа. Я признательна за заботу и за труд, но это все слишком. Давайте быть честными. У меня болезнь Альцгеймера. Я буду совершать ошибки. То, что произошло на концерте, а то, что я не понимала, где я, это было ужасно. Да, мне неловко, даже стыдно. Но, Но, думаю, это моя новая реальность. <coughs> Мои самые престижные дни позади. То, что произошло там, это новая норма. Стерпеть такую ошибку. С самого детства моим девизом было... Боль дает тебе делает тебя достойным, совершенство делает это настоящим. Так что да, я чувствую вину, а кто нет? Тем более кто-то на моем месте, но называть это чрезмерным, эксцентричным, навязчивым. Послушайте, мои друзья и коллеги, они желают лучшего для меня, но они просто не понимают. Они никогда не понимали. Я строила всю мою жизнь в поисках совершенства. Познав совершенство раз, ничего меньше уже не подойдет вам. Этот концерт... Я подвела зрителей, я подвела оркестр, я подвела себя, я подвела всех, кто положился на меня из-за страшной ошибки, Первый из многих, без сомнения. Там буквы периодически не, не пропечатают. И нет ни черта, что, что вы, я или ваши технологии и методики смогли бы сделать. Я могу сама справиться со своими ошибками. Я всегда так делала. Более того, того если честно, предположение, что, что травма, травма связана с этим, уже и чересчур. А что травма связана с этим, уже чересчур. Просто перестаньте тратить время на меня. Это не имеет значения теперь. Ну... Как-то она быстренько себя вот просто похоронила, прям моментально. И ничего мне не надо, не давайте мне ничего. Так, давай грузись уже нормально. Так, значит, она у нас пианистка. Концертная личность Мадама. Так, вот, значит, ага, ага, хорошо. Двери какие то открываются? Что-нибудь делается? так раз дверь открыта так это и все да у нас есть три двери окей первая открывается эта. ну погнали погнали так э, золотые руки фортепи фортепиано это видимо ее достижение да она их хранит у себя золотые руки фортепиано концерт всех времен Окей. Дальше. Всемирно известные золотые руки фортепиано. Пять звезд. Неплохо так. Так, у нас тут... А, тут завалено все. Тут нас, значит, туда не пустят. Закрытая дверь. Выход, если что так-то. Ну, пойдемте. Концесс. Хо-хо-хо! Свет на меня, прям, да? Там кто-то промелькал мне, показалось. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас будут у вас золотые руки фортепиано. Wait, подожди. Uh, put, put, try to act normal, подожди нормального акта. Кто я? А, подожди, ты вспоминаешь, что я, что я делаю здесь? А, на что там кто-то появился? На что нажимать? пошло и что-то пошло не так что-то пошло не так опачки опачки опачки так это темп О, фотография. Альцгеймер заставил меня вспомнить то, что я забыла. <как> хорошо звучит. Очень хорошо. ту <как> Главное, чтобы не пришибло. Это типа. А, это время затраченное, чтобы что-то там получить, да? Я так понимаю. Так. Я знаю, там еще сбоку они еще как, как только не пьют. Опа! Так, мы дошли до какого-то синего. Это хорошо ли это плохо? О, там еще какая-то фоточка. Ну, это, я так понимаю, простые, да? Мои родители наняли знаменитого учителя музыки. Только, а, только все самое лучшее. О, дверь. Скорая помощь. Так, мы тут прошлись. Так, ну я думаю. М -м я даже сейчас, честно говоря, я особо не могу предположить, есть ли там что-то. Мозг немножко, мне кажется, начал увидать. Ну, Альцгеймер, это да, это страшно. Это очень-очень страшно. Типа, был плач сильней. Плач сильней, да? А, а, ну включите! Дра... Короче, ладно. Тут, видимо, что-то, что ей говорили, что ей вбивали в голову. Так, тут опять закрыто, идем дальше. То есть вот начинается стресс. Он научил меня всегда бояться провала. Это тоже больше похоже на правду. Вы должны пытаться как можете. Один, два, три. Подождите. Один, два, три. Так. Один, два, три. Нет. Мне нужна подсказка, я не понимаю. Вы должны пытаться как можете. А как я могу? А, а, ёб пошумать, это блять не струны! А, да, так, ладно, дальше ваши руки бесполезны если не знаете как их использовать О, безымянный указательный большой пак так М -м -м. а с какой стороны подходить хорошо по Безымянный. Безымянный. Не понимаю, стоп. Алина, 3-4. Ваши руки бесполезны, если знаете, как их использовать. Так, безымянный То есть, по-любому первый идет Нет Нет Я не понимаю Только с этой стороны ну вот я его держу. Сначала идет безымянный. Почему вот этот вот безымянный? Безымянный. Потом идет указательный. Большой. Фак. Да ты издеваешься надо мной. Ух, ёпта. Порядок ведет к величию. Четыре больше трех, 3, 3 меньше двух, Два меньше одного. Что? Один больше пяти, три больше пяти. Так. А я могу это как-то их видеть? А! Да сейчас прям. Так. Uh, смотрите, четыре, три, два, один, четыре, три, три, два, 2, 1. Один, три, два, 4, три, два, один, три, два, один, 3. три, два, один, пять, пять, четыре, четыре, четыре. Четыре, три, два, один. Uh... <связи> Ладно. Четыре. <связи> Раз, два, три, четыре. Не, не, не за это. Почему нет, я не понимаю, Блин, не понимаю. Блин, четыре больше трех, три меньше двух. Короче. О, -о, о Надежда, усталость, гнев, отчаяние, жертва, радость. Прекрасно. Надежда, усталость, гнев, отчаяние, жертва, усталость. Ну ладно. Надежда. Это вот это вот, да? Сначала сюда бьем. Надежда. Усталость. М -м -м -м. Вот это вот надежда стоп стопудово. Усталость может быть вот это вот. Усталость. Гнев. Вот он. Надежда, усталость, гнев. Отчаяние. Вот это вот. Жертва. А. Жертва может быть вот эта вот и радость. То есть это у нас как получается? Так, так, так, так, так, так. Ну-ка. Как я эмоции читаю однако. А? Так, погнали дальше. А -а -а -а, что это? Пальцы сживают, а вот провал нет. Замечательно. Да вы прикалываетесь. Один. Один. Это либо три, либо четыре. Это вообще что это, как? Вот два, я так понимаю. Значит, вот это вот три. Один. Три. Четыре. Два. Один. Три. Четыре. Два. Пять. Один, три, четыре, два, пять, один, два. Один. Понял. Один. Почему? 1-3 Нет 1-4 Как? Так, подождите а -а -а! Не понимаю! Вот, э вот эти вот Блять, как это вообще понять? Пальцы живые, а вот провал нет. Может быть этим? Блять, нет. Один. Блять, ещё еще не понимаю. Что <звы> там дальше <Стендарша> было? <звы> ну да. Ну по моим показателям. Блять! Да ну нахер! Что тут? Залатарюки Ферпена уже недостаточно хороши, чтобы играть здесь. Зашибись! Отвратительно. Это уже ее самобичевание пошло, да? Разочарование собой. Золотые руки потускнели? Она забыла, где она? Ну, бывает. А, Простите, и услышите музыку. Утратили золотые руки фортепиано свой дар? Я забываю, что не все профи перфекционисты. Э, это тут не причем. мне кажется, то, что все перфекционисты. Не все. Все или не все, неважно. Так. Ну, надо дудочка, блин. Гребаная дудочка. Ну, тут их, да, др дрочили ее, видимо, все детство, просто. ПГ... Все, сейчас будем играть. Наверное. Так. Сейчас. А... Тихо. Я вижу. А вот ФЦ. А вот, вот что нужно играть, да? П. Почему вот это вот потаскнело? А, Ц. Blew. Хорошо. Г. Пальцы! Ей повредили пальцы? Ай, боль, больно. Охренеть. Я тут чувствую, сейчас самый трэш будет тут. Ну-ка, погнали. Ей что, крышка на пальце упала или что? Или ее повредили? Или ее во время обучения? Это же ведь была, получается, память с обучением? Это что сейчас было? Это там кто-то учитель психанул и по пальцам и двинул. Я никогда была одарена особым талантом, как другие дети. Ну в смысле. Не, и бывает иногда то, что что это? Попадается какой-нибудь ребенок, который там вот у него хорошо получается. Но не все такие абсолютно, не все мастера своего дела такие одаренные типа якобы нет. Они просто вот уперлись рогом и прут. Тут кто-то спал, спит, храпит, ворчит. Что это? А, местное юное дарование преподносит сюрприз. Выигрывает престижный фортепи... Вы видели? Так, ладно. А, Преподной сюрприз выигрывает престижный фортепианный конкурс. Учитель и ученик наслаждаются плодами упорного труда. А, боль делает тебя достойным, совершенство делает это стоящим того. Это вот как раз ее девиз, да? Заляпанные кровью пальцы. Однажды я совершила неприятную ошибку. Моим рукам был подан урок. Во... Сука, козлина Он уронил Серьезно? Он Он закрыл на ее пальцы крышку Фортепиано Это не нормально По всей видимости Это, это был полный звездец Он мог лишить ее пальцев Так-то Вообще неадекват. Блин, ну как так можно-то? Прикиньте, блин. Ну да, руки, руки, руки, пальцы, руки. Блин, ну вот тут. А... Кстати, этот уровень я помню относительно. Я знаю то, что тут замучаешься искать вот эти вот карточки. Тут еще что-то происходит. Так Что-то происходит Да, тут походу пьеса открылся проход, да? Да Только... Тихо, спокойно, пальцы падают Ну это кошмар на самом деле это Вот так то она видимо забыла Вот это вот, то что он а, уронил На ее пальцы А, постоянное совершенство Позволило мне стать признанной пианисткой Не, ну это вообще, это, конечно, <смех> отвратительно. То есть у нее был препод, который ее обучал там всему этому. И она там где-то вот ошиблась, совершила какую-то ошибку, и он долбанул ее по пальцам. И у нее, видимо, тригернула во время концерта. Хорошенько так, она что-то всплыло в ее памяти, что-то ей напомнило про этот момент. Ее триггернула и она это Рас растерялась. Такое бывает, это нормально. Так что дело не в том, что она там растеряла свой талант, а то, что просто сработал психологический триггер. Вот все. На меня упала. На меня упал палец. Мать его. Или нет? Это опять туда надо возвращаться, да? Бали. Ладно, продолжаем. Продолжаем рассуждать о пальцах. И о триггерах. И об преподавателях, которые козлы, сука. Которые нельзя так делать с детьми. Особенно теми, которые действительно стараются что-то делать. И вот если бы она... Там я не знаю, капризный, капризный человек говорил, типа идите вы нахер, ну, зачем заставлять тогда? А так я понимаю, она сидела, играла, ей в принципе нравилось этим заниматься. Возможно, ее где-то как то за заставляли, да, немножечко. О, нашла. А моим родителям, кажется, было все равно. Не удивлюсь, не удивлюсь, вот вообще не удивлюсь. Наверное, поэтому она это восприняла как нормальное, должное то, что ей. По рукам саданули этот упырь. И она об этом благополучно забыла. Но это трэшово, на самом деле. Так нельзя. Руки, руки, ноги. Лапы, хвост. Блин, это, конечно, да. Это, конечно, да. Что такое? Кровь из пальцев. А, вот, мне по руке надо пройти, да? Вниз, я так понимаю. Стоп. Что открыть? О, дверь. Хера себе. О, еще одну карточку я нашла. А еще две. Мозг. Мозг, где еще две? Что, мне обратно туда вернуться? Так, нет, тут закрыто. Сюда. Опять сюда. Вот тут вот, да, вот горит. Ну, пойдем. Тут уже, смотрите, все по-другому. Тут уже нет вот этих вот ее достижений. Вот там новая фотография. А другие дети дразнили меня из-за моих рук. Зашибись, он ее повредил. Блин, это капец, бля. У меня был один преподаватель по живописи, вот мы с ним ругались, ему не нравилось то, как я вижу. Спасибо, спасибо, блин, как классно, красиво. А? Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Та-та, та-та. Все, я могу уходить, да? Вон там меня уже даже карточка Все, спасибо, спасибо, всех люблю, все. Спасибо, спасибо. Пойдемте, что у нас тут? Вы не прекращайте, не прекращайте, продолжайте, пожалуйста. А, у него были большие надежды на меня. У кого? У этого упыря, который тебе уронил, все, на... Ваши воспоминания... Ваши воспоминания не то, кем вы есть. Вы больше, чем ваша боль. Вы больше, чем совершенство. Ну так и есть. И с этим я полностью согласна. Так. Значит, все, травка ушла из мозгов. Пошли. А, Альцгенри заставил меня вспомнить то, что я забыла. Нет. Мои родители наняли знаменитого учителя музыки, только самое лучшее, скорее всего, да. Он научил меня всегда бояться провала, да. Я забываю, что не все перфекционисты. Я никогда не была дарена особым дал талантом, как другие дети. Однажды я совершила не неприятную ошибку. Моим рукам был преподан урок. Моим родителям, кажется, было все равно. Другие дети дразнили меня. Нет, не, не так? Не так. Значит, окей. Я все равно думаю о том, что... Фу. Родители наняли. Он научил бояться провала. И однажды она все-таки совершила ошибку. Я не всегда была одарена. Может, так? Нет. Я все-таки думаю о том, что там ее дернуло из-за того, что да, триггернуло ее. Давайте посмотрим еще. Так, какие у нас еще есть варианты? Есть варианты. Нет, никаких Альцгеймеров. Наняли, наняли. Так, значит, началось с того, что родители наняли знаменитого учителя музыки. Только самое лучшее. Так. Он научил ее всегда бояться провала. То есть мы помним, да, как это было. И однажды она совершила неприятную ошибку. Может быть, вот так вот? То, что я никогда не была одарена особым талантом, как другие дети? Или нет? Мне кажется, оно вообще тут не нужно. Мне кажется, что именно то, что она совершила ошибку... Так... Он захлопнул дверь фортепиано. Это именно... по дверь. Крышку фортепиано. Ей на пальцы. И это был шок-контент для нее. Может быть... Он научил меня всегда... Блин, я даже, даже, даже не знаю, уже подходит ли это. Но то, что они наняли знаменитого учителя музыки, только самое лучшее. Может быть, другие дети дразнили меня из-за моих рук. Мои родители наняли меня учителя. Он научил меня бояться провала. И однажды она совершила ошибку. Не знаю, может быть как-то так. Нет, не раскидывай, пожалуйста, не разбрасывай их. Mm. Ну я не знаю, давайте сейчас еще раз. Начал всегда бояться провала. Mm -hmm. Нет. Блин, а как? Что было на самом деле? А, ну, это нет. Сразу нет. Ну, то, что или знаменитого учителя, это точно. Это тоже точно. Это мы получили, когда, ну, грубо говоря, в стрессе. Я забываю, что они все перфек перфекционные. Я не помню, где мой... Мы... По-моему, это тоже нет. Я никогда не была одарена особым талантом, как другие дети. Кстати, вот это вот тоже вот возможно. Так, неприятная ошибка. Моим рукам... А я, а я это же ведь использовала, да? Моим рукам был под подан урок. Постоянный совершенно позволил мне стать признанной пианисткой это да моим родителям кажется было все равно но это все из одного как бы тут прям даже вот видно что они все из одного да они прям вот вот так вот идут вот один за, за, за другим тоже нет но но они вот прям вот смотрите они вот а, тут пол, тут пол. Э, куда картинка пропала? А что тут было? Подождите, подождите. Ой, ой, ой, -ой. что-то я это. Подождите, нет, стоп, у меня тут картинка пропала. Это плохо? Так, мне кажется, просто их нужно как-то менять, местами поменять. Сюда. Наверное, знаменитый учитель музыки только самое лучшее. Ну, Подожди. Я никогда не была... Так, он лучше мне бояться однажды, я совершила они неприятную. Тоже нет. Я задолбался ее собирать. Я задолбалась. Ну, вы видели, у меня там осталось пять картинок, то есть там. Well, ну вот! More... А в этой угасающей старушке кроется нечто большее. Тот концерт, где я. Забыла, где я. Это произошло не из-за Альц, а не Или из-за того, что я пыталась perfect, быть идеальной, или из-за из того, как я играла. Это произошло из-за страха? Может, труд всей моей жизни был из-за страха? Fear. Fear of fear of провала? Mr... Страха провала? Страха мистера? Моего учителя, который ругал меня постоянно, когда я была ребенком, а потом захлопнувшего крышку на мои руки. Долго еще после того, как он ушел из моей жизни, я все еще чувствовала неприятные ощущения в животе каждый раз, когда дотрагивалась до клавиш. Шубу, блин. Любопытно, но как я забыла этот момент, его призрак продолжает преследовать меня, подталкивать меня, гнаться за мной на самом деле, до самых больших высот. Отрицательно сказываясь на моем духе с каждым шагом, с каждым совершенным предс представлением. Интересно, исчезнет ли призрак вместе со своим, со всем остальным? Возможно, болезнь Алит геймера представит эту последнюю милость. И даже если нет, я чувствую покой сейчас. Бодрость, как в проветренной от пыли комнате. Полагаю, на исцеление потребуется время. Я не знаю, сколько у меня его осталось. Песня моей жизни, возможно достигает своего конца, но я уверена, она будет завершена на высокой ноте. Спасибо, доктор. Thank you for this most Спасибо за этот precious драгоценный мир. дар. Так, ну что ж, я вас поздравляю. У нас прошел последний ä, клиент, последний пациент. Нет, подождите, какой последний? Ну, в этом смысле это. А, вообще, у нее такой говор странный, такое чувство, будто бы это, знаете, какая-то старушка из ä, Великобритании какой-то. Из Англии такая. Вот. Английская бабуля. Это же ми-ми-ми. Тут еще 10 всего, ну, хотя бы 10. Блин, меня вот просто. Это было тяжело. Это реально было тяжело. Я... Как бы. Какие картинки Известно. Ну, сука, их порядок выстроить нормально. Это просто. Сука! Так, у нас следующий пациент 909. А -та -та -та -та. А Клиент проявляет склонность к агарофобии. Агорофобия это боязнь. А -а Короче говоря, города. Боясь города. То есть человек боится выходить в город. Ну, вообще боится выходить из квартиры своей, насколько я помню. А, несмотря на то, что в прошлом таковая не наблюдалась. Хотя она упорствует и не любит делиться информацией, ее близкие уговорили ее работать с ней и разондирование. Процесс ее приема был ускорен из-за ее желания поскорее вернуться домой. На данный момент это вся информация. Ну, короче говоря... А Аграфобия. Боязнь вообще всего, мне кажется. Это. Аграфобия это просто... Это вот человек, который боится выйти из квартиры. То есть это... А у меня еще бумажка. А, у меня еще появилась. А -а -а -а, доктор, спасибо вам за вашу помощь. Жизнь, возможно, не будет прежней. Но это не значит, что будет... Что больно будет всегда. Думаю, все изменится к лучшему. Спасибо. Отлично. Замечательно. У нас тут потихонечку пополняется, все пополняется. Интересно, а там вот снаружи что-нибудь тоже пополняется? Что-нибудь тут пополняется? Ну ладно. Я что, я так с клиентами своими не по да, с клиентами, блин, с коллегами своими не пообщаюсь? Мне кажется, тут еще что-то должно быть. Мне кажется, это не все. Мне кажется, тут еще что-то вот должно быть. Ладно, заходим обратно в кабинет. Закрой дверь. Закрой дверь. Мы не палимся. Следующая драма. Ну, короче, вот, как-то так. Все. Остаюсь тут. Спасибо за то, что смотрели меня. Спасибо за то, что были со мной. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. И... До встречи со всеми следующими серии. Всем спасибо. Всем бага-бага.